Кулинарный прогноз при поддержке кафе «Восток». Прогноз такой, что популярно в мире ставропольчанам тоже будет по душе. Повысится спрос на любимая гира. Ожидается бум на шаурму в лаваше. Заказывать станут чаще обеды. И бизнес-ланч к себе на работу. На суши и роллы всплеск ожидается в среду. Фахита популярным будет в субботу. На кофе и чай – Спрос, как обычно, с утра. А пицца к обеду лучше пойдет. Таков кулинарный прогноз, друзья. Пусть вкусная новость в каждый дом придет. Вкусные новости Ставрополя.